Приветствую вас, друзья, художники-любители. Посмотрите, какая шикарная картина художника Дмитрия Власова. Ни виноград, ни вишни, ни клубника, которую в живописи уже оскомину набили, а крыжовник. Но главное, что мне нравится в этой картине, это свет. Два источника света. Рассеянный дневной, который возможно, от окна, и свет от свечи. Это я и постараюсь воспроизвести в своей копии. Само письмо, не составляло особых трудностей, но эффект света появится лишь в конце работы. В наличии имелся холстик, размером 50 на 60 см, загрунтованный масляным грунтом, э, желтовато-грязного цвета. В итоге, картина будет 30 на 40 см. По этой имприматуре, я начал работать одной краской, белилами. Затем марсом желтым прозрачным красил темные места. Писал предварительно слабые тени. В итоге, получился вот такой подмалевок. После просушки, марсом оранжевым прозрачным, красил самые темные места, это фон и тень под столом. Чтобы пламя свечи загорелось, фон соответственно должен быть темным, очень темным. Спросите, а почему не покрасить его сразу темной краской? Отвечаю. Если покрасить фон однотонно, в один сеанс, почти черной краской, то он и останется монотонным. А через многослойное наложение, даже одной и той же краской, через просушки, появится глубина темноты. Работает это так. Каждый закрашиваемый слой, имеет разные направления мазков. А так как краска прозрачная, то через каждый последующий слой, просматривается предыдущий, хоть и немного приглушающий в верхнем. Далее все увидите. Предварительный закрас зеленой листвы, красился кобальтом синим и травяной зеленый, сильно разбавленный на белилах. Я не писал сразу предметы в полную силу тона, чтобы оставался запас для окончательных лессировок. Лессировки уплотнят и цвет, и тон. Но фишка не в том, как написать листики или ягоды крыжовника. Думаю, многие справятся с этой задачей. А в том, как распределить два света, холодный от окна и теплые от свечи. Марсы сохнут быстро. Уже через два 3 дня, я снова начинал с фона. Красил его Марсом оранжевым. После, почти в финале фона, я перешел на темную, но также прозрачную краску в антикоричневой. Им тоже дважды после просуших покрасил фон. Естественно, приближаясь к пламени свечи, краска разбавлялась жидко. От этого, вокруг пламени, ореол оставался красноватым. Это предыдущие слои марса оранжевого. писался крыжовник, и все, что вокруг него, особо рассказывать нечего. Просто писал. Баллитра была такая. Вандик коричневый, он же на белилах. Кобальт синий, и он же на белилах. Кадмий желтый, и тоже на белилах. Кадмий красный, на белилах его смесь не понадобилась. Для крыжовника составил зеленый цвет. Это кадмий желтый, с капелькой синей краски. Также в ягоды крыжовника будет добавляться желтый колер на белилах. Просто смотрите. В итоге, я дописал картинку, вот до такого состояния. После просушки, чистыми белилами, прессовал некоторые детали. А именно, самое светлые и светящееся, это пламя свечи. Свет свечи освещает лишь ближайшие объекты. Свет и блики на крыжовнике, листьях, веточках, которые находятся рядом со свечой. Старался эти детали изобразить как можно светлее, но почти белыми. Вокруг самого пламени, тоже растушевал немного белил. В итоге все, что находится ближе к пламени, смотрится перебеленным, но так нужно для последующей лессировки желтой краской. После просушки данного действия с белилами, оказалось все очень просто. Чистой краской индийской желтой, закрасил все, что коснулось светом от свечи. И даже блик на левой ручке кувшина, тоже взял на себя теплый желтый свет. А вот в правой и нижней части композиции, блики остались голубоватого цвета, ну типа дневной свет от окна, рассеянный. У серебряного бокала внутренняя часть золотая, и под индийскую желтую также высветлялась белилами в бликовых местах. И посмотрите, всего одно движение кисти с индийской желтой краской и появляется золото. Не встречалась мне еще желтая краска желтее индийской, но это при условии, если она ложится в своем чистом виде на сухую белую подложку. Индийской желтой в смеси с белилами не даст такого светящего эффекта только послойно в оптическом смешивании. В завершении рисовались мелкие детали, уплотнялся цвет и менялся тон некоторых предметов. Например, кожура яблока была доработана краплаком розовым прозрачным. в финале получилась такая картина. Теплый цвет от свечи распространился на ближайшие объекты, а холодный рассеянный свет от окна осветил всю композицию, что и требовалось доказать. Вначале я говорил, что полотно больше, чем картина в финале. Поэтому смотрите. По периметру фон, ткань на столе выступают за пределы. Интересный эффект незавершенности. В принципе, ведь можно и так оставить. Но картина изначально предполагалась под определенную рамку. Про картинные рамы, вообще отдельный разговор. Но я немножко расскажу свое восприятие. Вырезал я картинку под задуманный размер. Эффект незавершенности пропал. Я предпочитаю продавать или дарить картины без рамы, потому что нужно учитывать следующие условия. Что изображено на картине, где она будет висеть, интерьер. К тому же, сама рама может являться произведением искусства. Допустим. Обрамлю я богатой рамой сей шедевр, да еще и в музее висеть будет. Смешно? Смешно. Для музейных рам и картины должны быть соответствующие. Вот я попихал картинку в некоторые рамки. Практически ничего не подходит, пока еще без окружения, где она будет висеть. Например, рама под золото. Вешаем картину в деревенскую кухню. И тоже можно улыбнуться. Посмотрим современные интерьеры. Черная или белая рамка это нечто нейтральное, которое подойдут ко многим дизайнерским решениям. Это я упускаю. Вот неплохое решение с паспорту. Рамка просто в цвет мебели. У меня определенная фоторамка под цвет дерева с золотой каймой. Пока не в интерьере. Претензий вроде нет. Вешаем картину вот в такую кухню. Цвет рамки сочетается с элементами мебели, но размер. Я увеличил. Размер картины тоже играет роль. Смотрите, вот здесь и рамка не подошла, и размер слишком мелкий. В этом интерьере, картина вообще не в красную армию. В деревне можно повесить данный вариант, но с оговоркой. И так сойдет. К чему я все это? К тому, что обрамление картины в раму, с размещением ее в определенном интерьере, это больше дизайнерские решения, чем умение художника рисовать. Вот поэтому, я и предпочитаю дарить или продавать картины без рамы. А пользователь сам решит. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч!